Шла 15 числа в поликлинику, и вот там, на той дороге, вот тут, недалеко от этого самого, упала спиной назад. И сейчас очень все это болит. Вы проголосуете за Александра Беглова? Как вы оцените вообще уборку улиц? А кто это такой? Привет, меня зовут Илья Гантворк. Уборка снега в Санкт-Петербурге всегда была темой проблематичной, но с приходом в Рио Беглова превратилась ну прямо-таки в трагедию. Если Александр Дмитрич не может справиться с такой, казалось бы, простой проблемой, то об управлении городом в целом даже и речи быть не может. Закон напрямую говорит о том, что снег запрещается складировать на проезжей части и зеленых насаждениях более 48 часов. Но просто посмотрите за мою спину. Сейчас любая обочина или дорога в городе выглядит как просто один огромный сугроб. Санкт-Петербург – культурная столица и один из самых прекрасных городов в мире. К нам ежегодно приезжает более пяти миллионов туристов, и мы хотим, чтобы наш город ассоциировался с Эрмитажем или Мариинским театром, а не с заваленной сугробами, дворцовой площадью или набережными, которые просто покрыты льдом. Но в данный момент именно так и происходит. К примеру, на днях туристка из Англии сломала ногу, оступившись на обледенелом тротуаре. Такое не должно происходить в четвертом по населению городе Европы. Все это следствие некомпетентности Беглова и его команды. Но стыдно при этом почему-то нам. Мы не хотим с этим мириться, именно поэтому мы идем в депутаты. Мы знаем, как должно быть, и мы будем контролировать все это. По тем же самым законам, которые, кстати, принимает ваш ЗАГС. И мы не будем ждать, мы начинаем действовать прямо сейчас. Если Александр Дмитриевич не может справиться с этим, то мы ему поможем. В описании этого ролика мы прикрепили заявление, которое каждый из вас может заполнить. Указать место, где коммунальные службы, наплевав на свои обязанности, просто забывают убирать сугробы, и отправить в надзорные органы и лично Беглову. Расскажите об этом видео вашим друзьям, помогите написать заявление вашей бабушке из соседнего района, обсудите с коллегами в перерыве. Давайте заставим власть убрать снег, а потом уберем единоросов из муниципалитетов ЗАГСа и Смольного. Беглов, убирайся! А кто это такой?